Начнем слушать две маши. Мне безумно нравится вот эта песня. Сначала я ее, честно говоря, не приняла. Думаю, господи, какой-то колхоз. Честно. И потом поменяла свое мнение. Потому что... Конечно, это просто потрясающе, то, что они делают. Мне ученица принесла. Сначала такая ученица, знаете, очень такая культурная, благовоспитанная. Такая вот прям вся ученица-ученица. И я думаю, боже мой, зачем она выбрала такую песню. Но потом мы на этой песне и распевались. И вообще, как бы она очень дельная для тех людей, кто хочет уйти от головного звука в микс. И сейчас мы послушаем. И вы поймете, о чем я говорю. И еще эта песня будет полезна тем, кто вот, ну, такие прям вот воздушные персоны, такие, знаете, вот суперкультурные, да, такие хорошие для хороших девочек, короче. Для хороших девочек, которые хотят стать плохими. Хотя бы на время пения. Что меня поражает здесь, то что вживую вот не хуже, чем в записи. Вот реально. Это очень круто. Это профессионализм, это просто уровень очень крутой. Вот смотрите, везде неизменно пусть, как она подтянула звук, чуть-чуть да, То есть вот тоже, как бы с одной стороны поет в грудном регистре, но с другой стороны подтягивает туда все время звук. Через отличное, прям потрясающее натяжение идет, набычность, техника «я крутая», вот все здесь. Песня просто огонь, бомба для тренировки вот всех техник, приемов, про которые я рассказываю. И какая манера, какой настрой. Но я вот реально, когда у меня стресс и хочется проораться, проораться. Прям пою эту песню, вам того же советуют прям психотерапия какая-то, да, на, избавление, на избавление от каких-то стрессов, зажимов и так далее, или ярости, злости, чего-то такого. Ага, вы там пишете варианты. формат слетит, музыка, люди, вот мой, праздник ты готов со мной эту песню по. И как круто она здесь вытягивает на вибратов в микс, да, и послушайте, какое отличное звуковедение. На самом деле, если вы попробуете спеть, вот здесь звучит достаточно легко, она поет, прям, ну, как будто, знаете, дышит каким-то вообще другим местом, или кто-то за нее другой дышит, а она вот такая вся крутая. Вот, поэтому, ребят, на самом деле по дыханию этот куплет даже вот только куплет очень сложно, если вы попробуете спеть, вы это на себе ощутите и вы поймете, что вам просто необходим мой курс дыхания вокалиста, потому что ну, вы завалитесь э, только лишь э, по э, дыханию. Так, ребят, э, у меня был донат. Э, смотрите, э, по дыханию, да, очень э, сложная вот эта песня, непростая. Но э, пробуйте, пробуйте. И насколько круто звучит у нее микс. То есть здесь вот, что я хотела сказать по поводу этой песни, что она уходит в микс вот на финале, но звучит как будто грудной регистр. И многие вот у меня ученики, кто пели эту песню, пытаются грудным регистром выйти, но не получается, не получается. И что тогда? Что тогда происходит? Происходит зажим, срыв и всякие такие вещи. Угу. Так, давайте дальше. Дома, я шефи, да, мама, я танцую, подна... И вот здесь у нее микс звучит словно бы как грудной звук. да, Многие путают, но на самом деле не самые низкие ноты, я вам могу сказать. И что она здесь делает? Микс соединяет с белтингом, за счет этого слушается как грудной звук. Соответственно, что дальше происходит? Она использует технику на обычности, я крутая, добавляет вот эту вот э, грубость, да, и бэлтинг помогает добавить эту грубость, поэтому получается вот такой очень крутой звук. И обратите внимание, как она поет его узенько, то есть через узость Гертанну. Такое ощущение, что эти артисты прошли обучение у, соответственно, Ирины Цукановой но она здесь смешивает твердое небо с миксом вот евгений увидела да, она все с миксом поет да да да да и обратите внимание опять таки на мимику вот это да то есть она четко такая как должна быть на миксте просто на сто процентов угу. Вот здесь хорошо видно. Очень хорошо видно Ну, здесь нам разбирать нечего, здесь уже рэпчик пошел. Вот смотрите, да, то есть вот эта песня очень хороша для того, чтобы научиться не перелетать в головной регистр в миксе, для того, чтобы совмещать микс с белтингом. Поэтому по куплету показалось, что это белтинг. Это манера такая, то есть, ну, по сути, это в большей степени, конечно, не белтинг, ну, какой белтинг, вокальный нос, но вот на этой грубой манере, поэтому и кажется, да, то есть, ну, вы должны еще не только приемы уметь отличать, но и вот какие-то чисто стилистические вещи, стилистические, эмоциональные, вот такие дела, да, то есть, ну, песня очень мне это нравится, я прям ее обожаю, и нравится, что действительно в звучит вот так же, как в записи, даже лучше.